короля, хотя король решил устроить гонение на православную веру. Он свою веру не предал и из-за этого и умер. Вот. Дорогие друзья, и здесь Святой Георгий тот же самый. Но если вникнет название Георгиос, что значит, если перевести с греческого, с на русский, будет значит землетелец и земли башат. Поэтому в каждой красной деревне есть храм, посвященный Святому Георгию. Обычно местные также дают и народные названия храмов. Народное название этого храма Терашотис Почему ты и что такое Терашотис? Терашотис это плод дерево, которое который кто-то купил сегодня для того, чтобы покормить москвы Это плод рожкового дерева Покупали, друзья? Да Пробовали? Не пробовали Его можно попробовать Не только лосики его любят, но и гиприоты его любят Очень полезно и большое содержание кальция вот. Отлично поддерживают иммунитет, делают сиропы, различную продукцию с этого э, чудесного рожка и сегодня здесь, здесь растет и повсеместно, э, можно увидеть э, деревья, рожкового дерева, там, где земля белая, а не красная. И почему-то нас назвали этот храм Тарашотиса, потому что дерево это расти здесь не должно. Оно сзади вас, эти зеленые кругленькие листики, это Тарашотис как раз. Земля красная, а растение богато кальцием, а земля не белая, ребятки. Но все-таки оно тут растет, чудесно, много здесь растет. И поэтому киприоты дали народное название этому храму. святого Георгия Тарашотиса. Одно а -а -а. дерево здесь, и два дерева за храмом. И дальше, если вы будете, друзья, рассматривать, смотреть деревья, искать, вы не найдете здесь Тарашотиса Там, больше нету? Нет, нет. нет. Ребятки, и также Тарашотис имеет и второе Что? название. Это каратовое дерево. Если вы разломите плод, вы увидите семечки. Каждая из семечек имеет меру веса 0,2 грамма. Это один карат, друзья. Вот. И говорят кипреты так. Можно эту семечку положить себе в кошелечек. И это вызовет приток денег. Не нужно наступать в на наши детские вот друзья.